Всем привет! Сегодня Дерека ждут новые игрушки, да, малыш? Вот такой мишка у него появился. Мы это хотим просто дракон. посмотреть. Я даже не знаю, кто это. Это дракон, дракон какой? Да. Драконы, или динозавр? Я даже не знаю, кто это. К кого, кого, кого ты выберешь? А? Кто тебе? А ну сядь. Сядь. А ну, Сядь. Сядь. Сядь. Давайте мы попробуем поставим. <сёплес> э -э -э -э -э -э -э. Давай сюда посадим. А ну кого, кого ты выпилишь? Выбирай. Выбирай. голубой тебя привыкает или жарко жарко даже игрушки это конечно хорошо А да, что-то у терорика интерес игрушка сегодня очень жарко да нет я думаю что на улице 36 градусов ой какая игрушка, ой какая я игрушка, ну вообще, ай красивая игрушка, ай красивая. Как ты его еще не разорвал? Он тебе нравится, Мишка? Не, не разорвал, зато обусолил. Не то, с а, тебе синий тут не нравится трапунчик, да? Все понятно, от трапунчика нафиг. Усолим этого пятнистого. И... А тебе не нравится этот? Вот так и проходит. С игрушками дни. Дэра, ты уже дядька.